Бувочка говорит отцу. Папа, тебе рассказать, как я первый раз ездил на твоем бумере. Или ты хочешь сам завтра прочитать в газетах? Секреты по народной медицине. Секреты долголетия и омоложение организма народными рецептами. Маленькие хитрости для дома и немного юмора. На канале Здоровье и долголетие. Ссылка в описании. Ты зачем посоветовал мне окна на зиму заклеить? А что, теперь в квартире слишком тепло? Нет, темно. Подписываемся и слушаем дальше. Информация для прекрасных дам. Если вы будете ходить в широкой одежде, устерегайтесь механизмов. А если будете ходить в обтягивающей одежде, устерегайтесь механиков. Все, хватит. После крещения начинаю новую жизнь. После крещения, понедельник, новая рабочая неделя начинается. Когда ты там успеешь еще и новую жизнь начинать? Маленько. Про интроверта более подробно мы можем узнать по его манере речи, по его жестикуляции, по его прочитанной литературе. А про экстраверта расскажет. Его гребанный, не затыкающийся род. Девушка, нам с вами по пути. Не думаю. Я нафиг не иду. Лизя, ты куда так спешишь? На почту. Пока не закрыли. Телеграмму отправить? Нет, надо набрать чернил в авторучку. А ты гадала на это Рождество? Да, гадала. Ну, и как? Как-как? Не угадала. Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? Да ему так легче рымочку опрокидывать. А ты знаешь, чем Вовочка занимался на этот Новый год? Он снеговиков катал. И что тут сомнительного? Так он их на такси катал. Папа, а где мой плющевый мишка? Сынок, ты совсем вырос. Поэтому я убрал все твои игрушки в гараж. Папа, но это же мой друг. Мы с ним все время разговариваем. Сынок... Ты теперь взрослый и должен знать, что плюшевые мишки не разговаривают. Да, папа, но ты бы видел, как он слушает. Подписываемся, кликаем на колокольчик.